Всем привет! До Джимат у вас осталась неделя. Что же делать? К сожалению, не очень много всего, потому что за неделю вряд ли вы успеете заботать с нуля математику или английский язык, конечно. Тем не менее, есть вещи, которые помогут вам повлиять на результат и которые сделать важно в последней неделю подготовки. Рассмотрим два варианта. Первый вариант – это если вы до этого к GMAT не готовились. Вот вы записались на экзамен, и у вас он через неделю. Это плохой вариант, поскольку обычно подготовка требуется больше времени. И все, что вы успеете сделать за неделю, это, по сути, познакомиться с форматом экзамена. Что конкретно нужно сделать? Нужно сделать три шага. Первый шаг – нужно прорешать бесплатный пробный тест Джимат онлайн. Второй шаг – Нужно посмотреть типы вопросов, у нас они есть на сайте, кстати, с подробными примерами, либо в книжке официальный GMAT, посмотреть, какие они бывают, посмотреть свои ошибки из первого теста, что у вас не получалось. Второй шаг. И третий шаг, на основе вот этих новых знаний решить еще один бесплатный пробный тест GMAT и посмотреть, какой будет результат. К сожалению, больше вы ничего сделать не успеете. Вы успеете познакомиться с форматом, но не подготовить э, знания по отдельным темам. Ну, неделю слишком мало. Но, по крайней мере, вы будете знать, что ожидать на реальном экзамене. И это уже большой плюс по сравнению с тем, как если вы вообще ничего не делали. Вторая ситуация. Это если у вас была возможность подготовиться к экзамену И теперь вы лишь заканчиваете свою подготовку У вас осталась неделя до экзамена Это хороший вариант, поскольку вы проделали уже огромную работу Теперь важно лишь ее правильно завершить Здесь есть две ключевых вещи, на которые хочу обратить внимание Первое – это нужно синтезировать все знания, которые вы и так получили в ходе подготовки, а именно открыть все свои записи, посмотреть задачи, которые решали, особенно те, где вы ошиблись, посмотреть, что за ошибки у вас были, попытаться понять почему, и еще раз посмотреть разделы теории по конкретным видам вопросов, с которым у вас были в наибольшей трудности. Так вы вспомните свои косяки и убедитесь, что на реальном экзамене вы их не допустите. И второй шаг очень важный, хотя звучит, конечно, странно, это просто выспаться. Вам нужно вот эту всю информацию, которую вы на протяжении предыдущих недель и месяцев вкладывали себе в голову, нужно ее переварить. Для того, чтобы переварить, мозгу нужен отдых, и мозгу нужен сон. Поэтому в последний день, или даже в последние полтора дня, старайтесь не загружать себя слишком сильно, а дать возможность, наоборот, голове отдохнуть. И, конечно, ложитесь спать пораньше, вставайте пораньше в день экзамена, позавтракайте хорошо и идите на экзамен. Совет, который пригодится и тем, кто готовился к экзамену, и тем, кто не готовился к экзамену. Не отменяйте результаты экзамена, даже если он вам не нравится. Потому что, во-первых, всегда можно пересдать. Во-вторых, если вы пересдадите хуже, чем этот результат, у вас все равно есть хороший результат. Университеты, бизнес-школы смотрят на то, как вы прогрессируете, а не только на ваш последний результат. Поэтому они не испугаются низкого результата в какой-то из, какой издач, если вы в итоге сдали экзамен хорошо. В любом случае, вы не знаете, как вы сдадите в следующий раз. Поэтому э, отменять балл, который вы набрали после экзамена, не стоит. И, конечно, помните, что экзамен можно сдавать несколько раз. Если у вас не зашло с первого раза, ничего страшного. Записывайтесь на экзамен второй раз и сдавайте. Не зашло со второго раза? Сдавайте еще. Сдавайте еще, пока бал вас не устроит. Я знаю людей, которые сдавали 6 раз и набирали бал, который их устраивал. Например, первоначально было 630, набирали 730. Это отличный балл, с которым можно уже идти э, в Гарвард, Стэнфорд, куда угодно. И люди, кстати, реально поступали с этим баллом. Поэтому не бойтесь пересдавать. В следующем видео про GMAT я расскажу о вопросах из quantitative части из вопросы попроще, средние и более сложные. Расскажу, как к ним готовиться и на что обращать внимание. Тем временем, в комментариях напишите, что вам интересно еще по части джимат, Я с радостью расскажу об этом, ибо я когда-то на этом собаку съел, чуть не подавился. Все, спасибо, до связи!